Всем добрый день. Продолжаем рассматривать программу Zulu Vis 8.0, а именно сеть теплоснабжения, конструкторский расчет. Итак, мы ввели все необходимые данные для расчетов, ну и приступаем к расчетам. Да, кстати, слой, который являлся у нас подложкой, ну, либо можно удалить, исключить, ну либо пока в конец поставим. чтобы не было видно. Итак, вот мы ввели результаты, исходные данные для расчета. Так, ну и теперь открываем опять то же самое окошко, где создавали мы эту сеть. Вот. То есть у нас было на сервисе. То есть идем на конструкторский. Так, теперь... ну во первых вам нужно выбрать ну сталь остается сталью по каким вариантам расчетам считать то есть мы задали расходы то есть мы читаем по расходам и то же самое когда мы задавались исходными данными то есть мы задавали на участках скорости то есть если бы мы задавали отдельные линейные потери то соответственно точку поставили здесь так ну и берем по скоростям так теперь нам нужно выделить участок от ctp от источника до первой депрессионной камеры чтобы он вот так вот мигал и нажать участок подключения чтобы отобразился номер участка вот все сделалось так теперь располагаемый напор для этого вам нужно открыть пизометр так ну я не буду открывать здесь плохая нумерация но зато здесь вот все написано давление в нейтральной точке составляет то есть вот в этой точке сейчас постараюсь увеличить но там ничего видно не будет То есть нужно взять давление вот в этой точке, у ну, источника ЦТП, вот она, то есть ну и судя по всему это нейтральная точка, значение равно 321,3 кПа, ну то есть в метрах 32.1, да? То есть это напор 32.1. Так, дальше. Потери давления в сети. То есть это вот разность. это Давление в этой точке и давление в этой точке. То есть, ну и здесь вот написано, составляет 172,46. То есть получается у нас 17.25. Ну давайте 17,3 возьмем. Так, как видите, как только у нас появился участок подключения, то есть у нас активизировалась кнопка, есть тут настройки тоже, как можно считать различными формулами и так далее. Ну и в последующем. То есть пока достаточно вот этих вот данных для конструкторского расчета. Ну и нажимаем расчет. так вот у нас посчитала. то есть если у вас все правильно задано в исходных данных то высветится значение ну и если есть какие-то ошибки она показывает красным цветом Нажимаете на ошибки она открывает где не хватает ли данных для расчета Ну, надеюсь если вы мне повторяли все за мной то есть у вас не должны таких быть проблем Итак, вот мы почитали, то есть мы получили результаты расчета. Так, теперь мы закрываем. И теперь мы построим некоторые пизометры. То есть вот мы берем слева флажок, благодаря которому устроится путь. То есть где нам нужно построить пизометр по какой линии, то есть от какой точки но ну, в данном случае мы пойдем так чем больше флажков тем легче будет найден путь можно было поставить и на крайних так вот мы поставили мы хотим он, найти пизометр то есть вот по этой линии до вот этого дома то есть найти путь вот он найден дальше либо при помощи задач пизометрический по снабжению либо то же самое находится здесь, нажимаем и вот вам построил пизометр то есть показал потери расходы просумировал скорости движения почитал. Так, ну можно и другой путь выйти. То есть, мне все. Найти путь. И здесь он... соответствующий пизометр. то есть строит линию вскипания Строит, э, э, статического напора ну, и потери впадающей обратной магистрали и все это делает так вот такой принцип расчета в программе зова 8 ну либо 7 необходимо выполнить для того чтобы рассчитать сети теплоснабжения всем спасибо за внимание кому это было полезно всем удачных расчетов сдачи зачетов по данной лабораторной работе ну и до следующих учебных видео до свидания